Я с но no. Я человек паук. Что за? О, ты че? Ô, Ты ну нафиг. А. Куда цепляться? Блин, я заблудился в пространстве. А вот ты где? Можно. Где? Что я? Ага. Ты? Что? Это же не я сделал, да? Что? все происходит Не-не-не-не! Отдай руку! Отдай! Отпусти меня! Что? Кто это говорит? Ага. А ты кто такой будешь? Now, let's take a look inside. Что тут вот, хочешь посмотреть на меня изнутри? Не-не-не-не, мы об таком не договаривались Он хочет мне войти, чертов извращенец <говорит> А? А, это мы в него вошли, я понял Это, это другое дело А следующий моментик повествует о том, что радоваться мелочам это, конечно, хорошо, но перебарщивать тоже не стоит. О, круто здесь можно скользить. Юху! Иха. Еее. Ух. Иие! Не-не-не, сторту, бля. О, здрасте. Ну и что ты мне теперь сделаешь? А, а, а, а? Понял. Ладно, пойдем с другой стороны. Так, так, так, так, ну давай, попробуй, попади. И куда? Здорово. Понял. Ну давай, что ты сможешь? На. Снова здорово. На. Давай, давай. На... А ты Да. Да я тут пологирую делаю, сач Да что такое? Ай... Па, цель. Обернись. Ну, Сами Савиного. Ну, давай. Да... Е... О, а в этот раз обернулся Серьезно? Опа. Блин. Да вы меня уже достали столь на зле обратно. Нет, я тебя не заметил. Да господи, у тебя что я спотыкаюсь, это что-то. Опс. О, привет. Тебя голова упала. А ты где? А. -а, -а, -а ну, наконец-то куда пойти-то а ага. ну, погнали чё mm -hmm. Mm -hmm. и uh -huh. 22 минуты что так, и чё же мы теперь умеем? вау, а, я теперь Человек-паук, ура! Во-ху! и по стенам бегаю, офигеть! А ну-ка, но... Чё так долго? А, оп, Опа! Оп. Опа! Опа! Чё? Чё за фигня? How? Чё тут делали? Офига Так, ага Это вообще ничего не меняет Ч мне теперь делать? Ну, капец Откройте О, там светяшки какие-то Ну, блин, и чё? Какого фига вообще? Ага. Ага. Я понял. Ага. Ну ладно. Ч ⁇ уж? Погнали спасать это место. Я ж человек-паук все-таки. Так, первый злодей Это так волнительно. Я надеюсь, у нас не все сложится. Опа. Не. Не драматизируй. Стреляют, та так, так, так, еще один. Йоп! Опа! Опа! Опа! Тьфу! Это что такое? А! а! для следующего эпизода я не придумал название, поэтому я просто оставлю его здесь. Опа. Так. жарко сраная. И что? А, ага. Опа. Ечу и, и чё а чё? А должен быть здесь нет. Сейчас. Э -э, Серьезно, да? Ну, ладно, черт бля. Да нет, опять сначала. Чё, Какого фига? Ты серьезно? Сюда даже самая заядлая будет депозитивщица влезет? А ты не можешь? Щепка. Так, еще чуть-чуть. Последняя. Блин, ну наконец-то. Итак, мы вновь внутри этого цифрового извращенца. Давайте посмотрим, чему он нас научит. не работает ладно будем пытаться Again. Again. Again. Again. ну хорошо я понял надо блин троих сразу взять на прицел но это не работает вот я уже блин много вариантов испробовал вот как просто как это невозможно To Может, Try ты пойдешь нах? More... Nah. 3.28 am more... Что ты от меня хочешь, но... Опять. Пошел нах. Опять. This is not going to work. Try again. Did <sharp inhale> you? What I did? Спасибо тебе за просмотр, надеюсь тебе понравилось и ты влепил лайкосик даже. В эту игру я поиграл всего полтора часа, насобирал вот столько материальчика, у меня вот пробомбило, как вы могли видеть в конце. Но если тебе понравилось, можешь оставить коммент, в котором ты напишешь, что хочешь продолжения. А так мне игруха понравилась, я бы с удовольствием сыграл в нее еще раз, но это уже зависит от тебя. Лайк, коммент, подписка, будет больше твоя писка, всем удачи, всем пока!